Итак, мы продолжаем. Для тех, кто умеет слушать, давайте поговорим о том, как много солилось в Луне для русских, не только русских, Луна, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Так, наверное, мог бы написать Александр Сергеевич из Живьон в 20 или 21 веке. Но и он, поэт, бы не погрешил против истины. Давайте вспомним буквально... В лунной гонки с США, многочисленные советские анекдоты об этом событии, известный фильм то ли «Мечту», то ли «Антиутопию» — «Первые на Луне» — это российский фильм. А в общем-то и вчерашние фантомные боли, заставляющие кое-кого ернически утверждать, будто американцы не были на Луне. Да и сегодняшнюю досаду от того, что Илон Маск утер нос Роскосмосу. Но вот обратите внимание, что все это было и есть вчера и сегодня. Ну а мы, в соответствии с значит, названием нашего канала, хотим пригласить вас послезавтра. И позвольте показать вам на протяжении цикла видео, что у нас есть еще возможность щелкнуть по носу заносчивым мьянки. Но это для тех, кто так любит делать. Щелкнуть, не уповая при этом, на великий космический гений товарища Рогозина. Позвольте показать вам э, в цикле передач, и на нашем сайте, на который хочу обратить ваше особое внимание, потому что вся информация, которую я оглашаю здесь, на сайте можно будет ее спокойно прочитать, внимательно обдумать. Я не торговый зазывала я не торговец. Я просто предлагаю вам уникальную программу. Так вот, позвольте вам показать, что многие... Из вас одни могут встать на пути программы освоения американцами Луны, это не шутка, а другие просто разбогатеть, жить достойной жизнью благодаря нашим уникальным возможностям. Возможность простая. Только мы в «Послезавтра ТВ» на всем постсоветском пространстве располагаем информацией о том, где именно американцы начнут осваивать Луну. У нас есть в собственности эти участки, эти участки могут стать вами. Сейчас они стоят смешных денег, их цена будет постоянно расти. Но давайте не забегать вперед. И позвольте наконец порадовать вас свежей постоянно обновляемой на нашем сайте научной информацией о спутнице Земли, о космосе, о покорении Вселенной. Мы не успеваем делать много видео, но на сайте информация постоянно обновляется. И вот еще хочется сказать, зарегистрируйтесь на сайте, свободно общайтесь на нашем форуме. Ситуация такая, что сейчас, вы знаете, одни форумы банят, другие закрывают. Наш форум по многим причинам не будет закрыт, на нем нет модерации, участвуйте в дискуссиях, предлагайте новые темы. Пожалуйста, пишите критические замечания, я не буду их стирать. Даже ругательство. Просто хочется так э, сказать, чтобы не было троллей. Предлагайте новые темы. Ну и потратьте э, несколько минут на прочтение статьи «Лунная программа Послезавтра ТВ». Ну а перед тем, как вы дальше прослушаете серьезную информацию, Перед тем, как вы ее потом прочитаете на сайте, позвольте да, знакомить вас с довольно забавной присказкой, побасенкой. но ну, в общем-то, самое интересное, что это правда. Это, возможно, кто-то пожмет плечами, но кто-то впоследствии примется за чтение нашей слушания программы, уже догадываясь, о чем пойдет речь. Еще раз оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Наш девиз «Послезавтра» — это «Сегодня невозможное позавчера». Или запрещенная позавчера. Давайте вместе приближать этот день. Лучший день, чем сегодняшний. Ну, а пока <смех> обещанная присказка. Дело в том, что десяток лет тому назад мой американский приятель унаследовал отца крохотный садик. А власти штата, где он жил, решили разбить там развлекательный парк и предложили парню откупные. Но его сад находился как раз на территории будущего центра развлечений которые собирались они устроить. Мемориальный комплекс. парни уперся. Ему предлагали несколько раз по экспоненте. Все больше и суббон уперся. Ну вот, как я говорю своим друзьям, то ли баран, то ли ну, память об отце, как бы то ни было, да? Ну, и думаю, понятно, что могло бы произойти с таким несговорчивым товарищем в э, одной стране, которую не, станет, не станем упоминать сейчас. Но, кстати, и в Германии такой садик, надо сказать, что просто разровняли бы бульдозером, выплатив владельцу очень-очень скромное вознаграждение. Вот в Германии, где я живу, откуда вам все это рассказываю, общественные интересы тоже превалируют надличными. А вот как бы то ни было, завершение реальной американской одиссеи этого садика и попии таково. Администрация парка, внимание! предложил упрямцу пару десятков акций управляющей компании и непыльную работенку несколько раз в неделю выступать перед посетителями парка и рассказывать им историю своего сада. Садик обнесли ограды, установили там стенды с флайерами, фотографиями Асарика и его самого. Но и забавно, что сам садик со временем превратился в доходный аттракцион. Получилась ситуация Вин-вин, то, что говорят американцы, да. Интересы обеих сторон были учтены. Проклятые капиталисты, бережные, обойдя чужой собственностью, впоследствии отбили все свои затраты с сторицей. Ну а теперь э, переслушайте историю или перечитайте на сайте. А вот та же самая ситуация имеет место сейчас, только не с маленьким садиком, а с неким, отмечу, уникальным, а не просто каким-то лунным наделом, который можно получить в собственность. Сейчас мы продолжим наш рассказ. Карачец Лихосовский. Ох да, конечно, приступаем к делу. Э -э поехали, как говорил Гагарин. Представьте себе на миг, что вы перенеслись в прошлое, уже обладая сегодняшними знаниями. Вот ну представьте, фирма Apple, еще никому не известна, ее акции стоят копейки, но ну, вернее центы. Вы в прошлом приобретаете пакет ее акций и переноситесь в день сегодняшний. Итог, вы миллиардер. Другая ситуация. Вы переносите сюда, прежде чем расскажу еще раз обращаю ваше внимание. Зайдите, пожалуйста, на сайт, прочитайте всю эту информацию спокойно, медленно, вдумчиво. А вот любые пропагандисты, торговцы, на чем они выигрывают? На слух не воспримешься все нюансы. Так еще раз призываю. То, что я вам рассказываю, зайдите на сайт, послезавтра давай, прочитайте внимательно. Ну и так вот другая ситуация. Вы перенеслись в момент, когда один биткоин стоил 2-3 доллара. И вы знаете, сколько он будет стоить в 2020 году. Но ну, это около 9500 9 долларов. Пусть вы даже не богатый путешественник во времени, но вам потребуется 100-200 долларов тогда, чтобы стать миллионером послезавтра. То есть, например, сегодня, в 2020 году. Но ну, вот Людям, которые далеки от мира, я предлагаю представить другую ситуацию. Вы перенеслись в Петербург конца 80-х, начало 90-х годов, когда очень хорошую квартиру стали столица, да, в северной столице России, можно было купить за одну-две тысячи американских рублей. Но в наше время такие апартаменты стоят от 40 тысяч долларов. Думаю, схема обогащения э, во время путешествий, э, во времени, извините за тавтологию, ясна и понятна. Давайте теперь не о прошлом, но о настоящем и будущем. О скором будущем, которое аналогичным образом принесет вам, если, конечно, вы это захотите, благосостояние. Не позвольте вам это доказать. Вот первый факт. В соответствии с программой NASA Артемис США высаживаются на Луне в 2024 году, и к 2027 году начинают ее освоение и благоустройство, но ныне уже вложены миллиарды долларов в технологию позволяющий производить на Луне воду и, соответственно, всю продукцию, всю линейку, необходимую для жизнедеятельности. Факт 2. По законам США, внимание, частная собственность неприкосновенна. Так, если на пути строительства трасс, мемориалов, сооружений бровых установок, создания зон для туристов, рекреационных зон, всего чего угодно, оказывается земельный, то есть лунный надел, принадлежавший частному лицу, то этот надел не будет, образно говоря, срыт экскаватором, он подлежит выкупу. Размер такого выкупа окажется колоссальным, но, ну, конечно, с точки зрения простого владельца участка. Ибо в противном случае будет сорван государственный или корпорационный план строительства трассы, бурового комплекса или рекреативные зоны, только в разработку которого, внимание, уже сейчас, в 2020 году, вложены десятки миллионов долларов. Теперь факт третий. Ныне стоимость лунных участков минимальна. Так же, как в свое время минимальной была стоимость акций Apple, биткоина, петербургских квартир. Но в связи с тем, что освоение Луны уже не прожектерство, а скорая реальность, стоимость этих участков будет кратно возрастать к 2024 году и галопировать в 2024-2027 годах. Казалось бы, вывод из фактов номер 1 и 3. Чтобы стать состоятельным человеком уже лет через 5-7, надо сегодня купить участки на Луне и чем больше, тем лучше. На самом деле нет. Правильный выбор требует решающего примечания. Надо сегодня купить те участки на Луне, которые гарантированно окажутся на пути первопроходческих работ и помешают американцам проводить их. И не расслабляйтесь, еще немножко напрягитесь. Только те участки, сделка по приобретению которых легитимна с точки зрения законодательства США. Вот при выполнении обоих этих условий вы получите за вашу земельную, то есть лунную собственность, огромные, отступные. Луна велика, цена против участков, так сказать в спальных районах, вдали от трасс тоже возрастет, но совсем незначительно. Такая лунная овчинка, которую вам сегодня может предложить кто угодно, тут дело в том, что торговля участками на Луне. Занимаются, причем зачастую противоправно, подчеркиваю, противоправно, все кому не лень, так вот такая лунная овчинка попросту не стоит выделки. А мы в лице Послезавтра ТВ предлагаем вам иной результативный вариант. Первое. Будучи, внимание, единственным на всем постсоветском пространстве и в ЕС, обладателем уникальной, подчеркиваю, и точной, подчеркиваю, информации о месте, с которого американцы начнут освоение Луны, я предлагаю любому желающему приобрести лунный участок, отвечающий обоим вышеуказанным требованиям, то есть оформление собственности в США по американским законам. Ваша лунная собственность гарантированно окажется на пути деловой активности американцев. Более того, не дальше, чем в 15 километрах от ее эпицентра. Вдумайтесь. Таким образом, ваша Земля, то есть Луна, очень быстро встанет у них на пути. Совокупность этих двух параметров могу предложить только я. Теперь сделайте паузу, отдохните немного. Головой расслабьтесь, осмыслите услышанное. И в завершение, несколько вишенок на лунный торт. И не такой участок, <coughs> простите, величиной в половину футбольного поля, обойдется вам примерно в 200 долларов. Платить покупку можно будет и в быстро теряющих вес рублях, тугриках, в чем угодно. В 2024 году, по оценкам американских риэлторов, реестровая стоимость такого участка составит минимально 10 тысяч долларов. За расчет они берут стоимость участка аналогичного размера земли в США. Причем речь идет, когда вот 10 тысяч долларов именно об условной стоимости, по какой цене вы согласитесь продать ваш участок американской корпорации или правительству, ваше дело. И безусловно, договорная цена, договорная цена, как хотите, как это имеет место и с обычной недвижимостью, существенно выше реестровой балансной цены. Впрочем, вы можете и не соглашаться на американские откупные. Вдруг вас греет мысль о том, чтобы вас препятствовать американской экспансии Луны, луне, понимаешь? Еще одна вишенка. Допускается покупка не одного, а нескольких участков и даже огромного земельного, то есть, но лунного надела. Еще одна вишенка. В случае, если по каким-то причинам, внимание, вы разочаруете в сделанном приобретении. И я готов не просто выкупить у вас в 2024 году и далее право собственности на лунный участок, но и доплатить сверху 100 долларов. С иными словами, вы платите сегодня 200, покупаете участок гарантированно на пути американской активности. Его стоимость многократно возрастает. И я в этом так уверен, что если это окажется не так, то в 2024 году вы просто получите обратно 300 долларов только за то, что вы осмелились поверить в мечту. Вот такова моя уверенность в подлинности, уникальной информации, которой я располагаю, и в росте цен на участки соответствующих категорий. Я не проходимец, как и торговцы Луной. Я публичное лицо, действующее на основании европейских законов, член торгово-промышленной палаты Германии и ХК, и серьезным покупателем, серьезно подчеркиваю, при желании будут предъявлены соответствующие документы. Еще раз хочу вас попросить зайти на сайт, почитать лунную программу «Вопросы и ответы». На нашем YouTube-канале вы получите много тоже дополнительной информации по теме. Если тем не менее, у вас останутся вопросы, то, пожалуйста, пишите, обращайтесь по электронной почте. А теперь, просто перед тем, как мы осветим некие, некоторые вопросы, Некоторые ответы, которые хотим дать, читаем это своим долгом просто. Хочется предложить вам, чтобы вы вечером расслабились и подняли голову и посмотрели ночью небо. И не спеша. И посмотрите на мерцание звезд, на Луну. Вдохните в себя космос. Вот слишком долго нас всех приучали смотреть только себе под ноги. Так было еще. Вчера. Добро пожаловать. После завтра.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 Тысячи в Восточной Европе, да и в Западной тоже, да. Не говорю о России. Так вот, поскольку речь идет не о фантике на принтере, который нужно напечатать, а о реальном документе, его регистрации и дальних расстояниях, я хотел бы попросить вас набраться э, терпения подготовиться к тому, что доставка будет осуществлена примерно в течение ну, 30, 35 дней с момента оплаты. Опять же, как служится ситуация. С известной болезнью, там неизвестно, но доставка в худшие времена осуществлялась. То есть дней тридцать тридцать И да, наша гарантия, если документ не будет доставлен, вы получите, конечно, ваши деньги обратно.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 Государственному американскому регистру наших партнеров. Там вы сможете увидеть их безупречную кредитную историю. Мы сейчас раздумываем именно о том, чтобы предоставить самим сомневающимся возможность оплатить нашу услугу в платежной системе, предполагающей опцию возврата денег покупателям. Но эта вот опция, она безупречно функционирует в рамках ЕС, но признаться, признаться я опасаюсь использовать ее вне пределах Евросоюза, мне совершенно не хочется, да?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 Ну, кстати, это вот такая забавная вещь. Здесь, например, свидетельство о получении гражданства, оно тоже, вот, скажем, ФРГ, оно не подлежит выдаче дубликата, хотя я не, не очень понимаю, почему гражданство тем не отменяется. Ну, вот так вот обстоит дело с Луной. Дорогие друзья, уважаемые недоброжелатели и недругие, а также просто интересующиеся, Конечно, в этом выпуске мы не смогли ответить, осветить все вопросы, которые вас заинтересуют. Еще раз приглашаем вас зайти на сайт, там будут э, выкладываться все вопросы, все ответы. Но ну, если такие появятся у вас в дальнейшем, мы, возможно, э, посвятим этому еще отдельную передачу. Всего вам доброго, спасибо за внимание. И, как говорится, Мойнсен.